Ну, здравствуй, мой старый друг. Как поживаешь? Вижу, ты нашел нового... Хм, носителя. Хм, да, после того, как ты оставил меня, мне пришлось, как видишь, скитаться и довольствоваться какими-то мелкими непотребными людьми. А ведь я всего лишь хочу жить. Я хочу дарить радость людям. Я хочу, чтобы я снова увидел свою аудиторию. Ну, ты ведь и сам понимаешь, что эти часы прошли. Ты ведь знаешь, что поветрие забрало слишком много людей. И ты знаешь, как люди были заражены этим поветрием. Как ты себя чувствуешь здесь, мой друг? Я прекрасно, как ты видишь. Тут вот э, и тела стрёмные дают, и вообще все супер, и я вот связанный. А почему, кстати, ты не связан? Какого хрена? Уверен? Я вижу, это был мой коллега, доктор. Твой носитель. Да, у меня нет таких привилегий, как у тебя. Скажи, как ты их уломал? Я... я не совсем тебя понимаю. Что именно ты хочешь сказать этим мне? Да, то, что на тебя выделяет средства. Я знаю, я чувствую это. Я вижу это глазами этого... человека. Хм, ты всегда был... крайне навязчив со своей идеей выступлений. Да, конечно. А ты со своим поветрием, а? Ты только то и делаешь, что твердишь. И что? Ты очистил хоть что-нибудь? После того, как ты бежал от бубонной чумы, оставляя всех раненых на своем пути, ты про это говоришь, да? Ты про мою навязчивость говоришь. Ты за собой следи. Бубонная чума, не поветрие. Я не бежал и не оправдываюсь перед тобой. Я пытаюсь найти уникальное лекарство. Ты ведь можешь мне помочь, если захочешь? Я знаю о нашем договоре, но все равно обижен еще на тебя. Почему всегда так? Почему я твоя пешка? В годы депрессии я помогал тебе, или нет? Или ты уже все забыл? Когда я получу то, что я хочу, а? Я же ведь хочу аудиторию, я хочу внимания. Я ведь не такой плохой, я просто хочу жить, жить, как и все, но я заперт, я заперт в своем окружении, я не могу, я попросту не могу прожить дольше, чем это тело, как меня это бесит. Ты думаешь, что я не знаю это? Я пытаюсь сделать для тебя идеальное тело, которое не будет подвержено распаду. я делаю его для тебя. Но пока что ни черта не удается. Стоп. Что? Ты делаешь это для меня? А не боишься, что сейчас доктора фонда узнают? И закроют нас. И не дадут возможность тебе осуществить план. Они и так знают, мой милый друг. Они и так знают. Мои коллеги следят за моими работами. Я делюсь с ними знаниями. А они делятся со мной ненужным материалом. Знаешь, некий бартер. А ты не думал, что это плохо? Ну, работай на них. Да я и не работаю. Мои коллеги просто, как и я, пытаются помочь другим. Это твоя маска. Она такая уродская. Мы более симпатично выглядели вместе. Она дурацкая. Возможно, как были времена, а? Разок? Нет. Прости, но она уникальна. Я ее надел мне для того, чтобы красоваться. Ты же знаешь, что эта маска служит для меня защитой от поветрия и помогает сконцентрироваться мне на работе. Ой, да ладно. Возможно, разок. Мы сможем достичь таких целей. А помнишь, как мы помогали на войне? Вот помнишь? Это же было так круто! Ты защитил меня от всех, а я помог тебе. То, что было раньше, уже не вернуть. Но мы же движемся в будущее. Ты знаешь, кто недавно являлся мне? Ну давай, кто? Он. Он сказал мне, что все будет ровно так, как мы и планировали. Ты сейчас... Да, именно он. Но его имя в этих стенах произносить не стоит. Но от того, что он мне сказал, я я даже не могу подобрать слов. Он вернется в этот мир и поможет мне закончить с поветрием, ведь все мои, твои и других братьев, усилия не увенчались до сих пор успехом, но он говорит, чтобы мы продолжали его план. И тогда человечество наконец будет очищено от этой хвори, мы очистим все. У тебя будет твоя здоровая аудитория. А ты не думал, что я этого не хочу? А ты не думал, что-то, что сейчас мне нравится? Ведь все хорошо. У меня есть сейчас тело. Есть маленькая, но аудитория. И мне кажется, он всех нас убьет. Нет, он их вылечит. Никто не умрет. А я восстановлю их всех по частям. Какой бы ему раз не пришелся от лечения. Знаешь, а ведь раньше... Ты нес свет и чистоту в этот мир. А сейчас я не вижу своего друга. Я вижу лишь существо, которое хочет власти. Да как ты смеешь? Извини, со мной не часто случаются такие срывы. Но могу тебя уверить, что мы поступаем правильно. Я не хочу участвовать в твоем дурацком плане. Охрана! Охрана! Уведите меня отсюда! Я еще не закончил, коллеги. Пожалуйста, дайте нам еще немного времени. Мой милый друг, ты же знаешь, как долго я к этому шел. Нам нельзя останавливаться. Тебе и мне. У нас есть столько незаконченных дел. Тебе и мне? Что ты несешь? И я никогда не хотел работать на этого тирана. Ха-ха, мой милый друг. Мы все его. И он весь наш. Почему ты противишься этому? Он наш спаситель. Он всегда нас спасает. Ты не знаешь его. Ты его ни разу не видел. Кроме своих мыслей. и его ни разу не видел. Он со мной никогда не говорил. Всегда все делалось через тебя. Чем ты такой особенный? Так это просто ревность? Или же банальная зависть? Что же это? прекращай это не то и не другое просто я не понимаю почему ты считаешь что ты прав я хочу дать тебе лишь одно задание которое ты сможешь прекрасно выполнить тебе просто нужно собрать всю информацию все коды дверей фонда ты же понимаешь что нас сейчас они слышат правда Ха. ну и пусть все равно коллеги не будут спешить доложить это ведь правда докторе им самим интересно, кого же... Или что мы сможем вернуть в этот мир? Этот мир — это не череда случайностей. Все делается ровно так, как и должно быть. Я не смогу сам очистить этот мир от поветрия. Но вместе мы сможем. Всеми нашими усилиями мы сможем это очистить. Доктора заключили со мной контракт. Если они мне дадут достаточно много материала, я отвечу на все их вопросы. Вы, доктора... Считаете, что можете контролировать меня и других существ? Что ж, думайте так и дальше. Ты себе сейчас роешь яму. И меня туда же тянешь. Исходя из твоего тела, у нас не так уж и много времени. Давай просто перейдем к тому, что мы сможем сделать. У меня есть план. Мои люди, которые лишились болезни поветрия, Теперь служат мне и нашему Спасителю. Эти люди находятся в разных уголках фонда, в разных частях мира. Они отвезли некоторых моих существ очень далеко отсюда. Это мне только на руку, и Спасителю тоже. Какова моя участь? Как я тебе уже говорил, добыть все ключи и пароли. Это все, что от тебя требуется, остальное сделаем мы. Я могу тебе сказать, что возможно, что-то может пройти не по плану, но не переживай, все идет своим чередом. Хорошо. Могу тебе сказать, что у меня есть коды почти от всех дверей, но мне нужна карточка с высоким уровнем допуска. Даже если нам кажется, что все рушится, то так и должно быть. Она у меня есть. Тебе не нужно переживать за это. Окей, okay, а was... 2, Я понимаю, что это первое? Да, вторая фаза заключается в том, что мы прервем процесс заключения нашего спасителя в этой ничем не повинной женщине. Она уникальна, она прекрасна, но ее дни сочтены. Она врата, который постоянно держит нашего спасителя. Кажется, это тело скоро умрет. Да, я чувствую. Я еще чувствую то, что наш милый ящер все еще жив. Хоть и его показатели кажутся достаточно слабые. Я оформлю нам визит к нему, а Мои коллеги, доктора, я уверен, что смогут договориться и пустить меня. Я должен ему помочь. Я должен вылечить его. Мне все больше и больше кажется, что ты уже не тот друг. Ты несешь только тьму и разруху. Я, я не хочу этого делать. Я просто хочу жить. Ты сейчас уверен в своих словах? Да. Тогда спасибо тебе огромное за уделенное время. Нам не о чем больше говорить с тобой. Я очень рад был видеть тебя. Но я все же надеюсь, очень надеюсь, что ты передумаешь. Ведь когда мы будем воплощать наш план в жизнь, я приду к тебе. Я спрошу тебе это еще раз. Хочешь ли ты быть частью этого грандиозного очищения? Хочешь ли ты очистить эту землю от поветрия раз и навсегда? Как скажешь.